Правда, похоже на выдуманную. Вы вообще знаете, кто вы? И знаете, кто я. Я сам не знаю. Мне бы сонят на самом деле. Что-то от меня хочет что? что это значит? Это знак приветствия? Что происходит? Что? Ш что? Что это было? Где я? Ощущение это то же самое, но я чувствую, что то не так. Что-то определенно не так. Что не так? Что не так? Мне бы выяснить, кто я? А потом уже все остальное, но я не знаю и кто я. А это усложняет ситуацию. Однако, здесь есть кислород, есть машины, есть живые существа, как я вижу. Это значит что наступила моя новая жизнь. А это прекрасно. Ведь жизнь это всегда прекрасно. А -а -а -а, у меня есть прибор. Где он? А -а -а -а -а. Звуковой прибор. А как им пользоваться? А что нет? Так? него можно обладаться. Но тут главное выяснить, что это. Они... Где я? Последнее, что я помню, это какие-то странные существа. А, да, карманцы. Кто они? И чё на приходят? Как я когда-то знал. как мы... Я же учился в Академии Волителю Времени. А, бег продлевает жизнь и мозговое развитие. Ну, почему бы нет? Доля адреналина и щепотка ярости дали мне знать, кто я. Точно! Точно я! врач а нет я еще не помню однако спасибо тебе чтобы бы ни было я вспомнил как пользоваться прибором по нему добить а почему ты не работаешь Карманцы. Это они приместили меня сюда. Спасибо, отверточка. Точно, сука, отвертка. А кто я? Все, еще не помню. А, мне нужно отсюда выбраться. Но только как? Отверточка? Ты мне ну, а многие нужна. Магика. Куда ты меня ведешь? Сорок лет так, а теперь интересно. А... Свечение? О каком свечении ты говоришь? Это... Нелогично, но интересно. Если попробовать устроить координаты, то я смогу вернуться. Право вернуться. Славненько. А вы все еще здесь. Но я вас разочарую. Ведь капелька адреналина, такие события и все это достаточно меня вспомнить, кто я. Я доктор. Вынудитель времени это Галифрей. Я обеспечиваю равноправие Вселенной. Вы должны убраться немедленно с Земли. Ведь людям ничего не сделали. А вы просто мусор. Убирайтесь! Ох, ты не представляешь, как ты вовремя? Ты прекрасный. Я думаю, на земле мы закончили, и теперь нам на новый путь. Слава давай, слава давай. Ну что же, путь